Здравствуйте, с вами Ирина Кириковская. Сегодня я с вами поделюсь одной интересной фишкой. Итак, например, вы нашли какую-то картинку, но что-то вас не устраивает. В данном случае меня не устраивает, что вот здесь вот урезана эта картинка, и я хочу найти совершенно другую картинку, но точно такую же. Что же я делаю? Я нажимаю правой кнопкой мыши на эту картинку, Выбираю «Копировать URL картинки» и иду в «Яндекс». Здесь есть очень замечательная функция. С помощью вот этой функции в разделе «Картинки» я смогу найти такую же картинку. Нажимаю вот на этот фотоаппарат, вставляю туда скопированный код и нажимаю «Найти». Если у вас есть какая-то картинка и вы хотите ее, например, обновить или по похожей тематике найти картинку, вы также выбираете «Выбрать файл с компьютера». Она также загружается сюда и вам предоставляет список похожих картинок с интернета. Но я сейчас нашла картинку именно с интернета копировала туда URL и нажимаю «Найти». Что мы видим? Мы видим, что такая же картинка, которую мы скопировали, у нас предложены размеры. Далее по похожей тематике похожие картинки есть. И дальше идет большой-большой-большой список тех картинок, которые я запрашивала. Нахожу, например, картинку... В размере, который мне нравится. Например, вот этот размер меня достаточно устроит. Красивая картинка. Как вы видите, фотография не урезана. Она меня устраивает полностью. Что я могу с ней сделать? Я могу сохранить эту картинку на свой компьютер. Могу ее скопировать. Или также могу скопировать URL. Обычно я делаю так. Копирую картинку. Если она не вставится, а такое бывает, например, в ВКонтакте, что просто копированная картинка не вставляется, сейчас вот она вставилась, тогда я просто беру, вставляю вот так вот, именно урелом. Урелом обычно она вставляется. Вот, пожалуйста. То есть вставили картинку, которую вы хотите разместить в социальной сети. Добавляете сюда какой-то текст и все, отправляете. Ваш пост готов. Бывает такое, что иногда я хожу по социальной сети, и мне нравится какая-то картинка. Или мне нравится какой-то текст. И что я делаю? Вот в данном случае мне нравятся картинки, но мне не нравится текст. Я вообще как бы не очень люблю черный юмор. Не очень его понимаю. А Что же я делаю? Я делаю точно так же, поступаю точно так же. ВКонтакте я нашла эту картинку, копирую URL, и повторяем то же самое. То есть вставляем картинку в адресную строку для картинок. Вставила URL. И мне тоже так открывается эта картинка в разных размерах. Похожие картинки. И картинки здесь разные Вставляются названия. Вот видите, вот это вот как раз я в точку попала. Вот мне нравится, например, что здесь написано. Но есть тоже какие-то убийственные всякие разные тексты, которые мне не нравятся. Вот. И если я вот, например, нашла ту картинку, которая мне нравится, я поступаю точно так же. Копирую, например, URL и вставляю его в свой пост. Все. Эта картинка меня устраивает, она мне нравится, и я ее отправляю в свою ленту. Все. Думаю, что это вам понравится, этим вы будете пользоваться. Надеюсь, что вам это было полезно. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, какие бы темы вы хотели еще рассмотреть. Всего доброго, пока-пока!